И, как всегда, у нас, у нас речь пойдет о мировых фондовых рынках, валютных рынках и экономическом положении в мире Соединенных Штатов. Майкл, добрый день. Добрый день, добрый день, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Да, мы начинаем нашу программу, как всегда, по понедельникам в это время. Ну, давайте поговорим, что же было на прошлой неделе. Прошлая неделя ознаменовалась очень серьезным событием в котором приняли участие два президента. Два президента, не стран президента, а президента банков. Центральный европейский банк Марио Драги прибыл в Соединенные Штаты, и это был так называемый саммит, где участвовал Дженет Йеллен, президент Федеральной резервной системы, Черман, и то, о чем они говорили. На самом деле, все то, о чем мы сейчас говорим, оно должно носить практический характер, а не просто статистику. Лично я хотел бы участвовать, что, в общем-то, я и делаю во всей этой статистической, так сказать, драме, которая происходит на мировых валютных рынках, на мировых фондовых рынках, на рынках недвижимости, включая, естественно, не только Соединенные Штаты, кстати, есть тенденция. Эта тенденция совершенно четко прогнозируется, и я сейчас говорю в качестве, возможно, единственного, так сказать, основателя такой биржевой академии, которая рассматривается целиком и полностью основана на техническом анализе. Экономические новости, как я уже говорил, финансовые, политические, они как бы везде, их везде обучают техническому анализу, нигде не обучают. Это каким-то образом происходит очень и очень private, очень и очень частным образом. Ну и если брать в общем-то, во внимание то, что это действительно так, то там более объективная картина, которая прослеживается. Так, к примеру, очень серьезное влияние вот этот саммит оказал, оказал на движение мировой валюты. В частности, прогнозируемый мной, несмотря на падение 4 августа, о котором говорил из нашей передачи, было абсолютно понятно, опять же тем, кто в теме, конечно, понятно, что будет происходить на большом временном промежутке с евро. Евро резко пошло вверх после того, как Марио Драги выдал свою речь, ну, а потом его речь, так сказать, сменила на... Трибуне Дженет Йеллен, которая тоже выдала то, что она хотела выдать. Все это привело к тому, что был очередной рекорд поднятия евро. И почему нас должно интересовать евро, с одной стороны. С другой стороны, нас интересует доллар. Но доллар, который, кстати, является показателем экономики любой страны, ну в данном случае Соединенных Штатов, но национальная валюта является показателем экономики. И чтобы то никак не говорил экономисты. Тем не менее это так. И доллар продолжает валиться уверенно, включая и сегодняшний день. Я перейду сейчас к сегодняшнему дню, но уже в пятницу он достиг отметки, которой не было видно в течение почти трех лет. Но если брать евро, то, соответственно, это было там в течение гораздо большего количества лет. Ну и другой валюты. Напомню о том, что доллар состоит из шести крупных европейских, не только европейских, а из шести крупных мировых валют. Ну и соответственным образом буквально все валюты, все вот эти вот валюты, составляющие индекс доллара, они шли вверх против нашего американского доллара. Если мы говорим про индексы, то то падение, которое началось 8 августа, оно пока стабильно держится, но держится стабильно где-то в районе все-таки низов. То есть, ну вот оно стабилизируется внизу, будет ли подъем дальше, мы посмотрим, поскольку все-таки технический анализ не предугадывает. Он только прогнозирует с той или иной долей вероятностью, но он должен подтвердиться, если определенный уровень пробит то ли вверх, то ли вниз. Вот на сегодняшний день вниз он не пробит, самый минимальный, который он был через 4 дня после падения. Пока он отбился от этой так сказать, линии, и пошел вверх и там где-то держится. Если мы говорим о сегодняшнем, то сегодня все опять находится на той же стадии. Доллар продолжает валиться и уже достиг отметки 92,3 и совсем-совсем скоро то самая низкая отметка, которая была довольно-таки давно. Но он должен ее пробить по техническому анализу. Даже вообще-то вариантов лично для меня нету, К сожалению, дорогие друзья, не могу вам по радио это показать. Если кто-то хочет это посмотреть и реально, то наша программа, которая идет на реклама радио на волне 1240М, она, соответственно образом, закончится скоро, вот эта финансовая программа, но она будет продолжаться в режиме Google Hangout. И если кто-то хочет поучаствовать и посмотреть, то, что я буду показывать, там уже реальные графики, то, пожалуйста, телефон 847-226-9956. Что самое интересное сегодня лично для меня, было очень и очень ценное указание – я не могу об этом не упомянуть, поскольку об этом вообще никто не говорит. То есть все хорошо, но как прогнозировать изменения на графиках, падения, скажем, неважно, то ли валют, то ли индексов, то ли реал эстейта. Хочу сказать о том, что был очень большой сюрприз, кстати, на прошлой неделе, когда и существующие дома, продажа домов существующих, продажи домов строящихся резко упали. Почему? Ну, никто не объяснит это, то есть э, трудно объяснить, если только, опять же, не взять внимание графики, где это можно прогнозировать, э, поскольку есть график реал и, в общем-то, как человек, который в этом не понаслышке об этом знает, а работал много лет, я неплохо в этом ориентируюсь. Так вот, э, э, что будет дальше? Дальше будет все-таки подъем. То есть это временно, конечно, падение, потом будет подъем реал и э, прогнозируемый примерно подъем будет продолжаться, ну, как минимум года два. А, что будет дальше, ну, рано говорить, хотя, в общем-то, есть и этот прогноз. Что будет дальше. А если говорить про эту неделю, то на этой неделе будет очень важное событие. В общем-то, если не считать его, то это будет спокойная неделя, э, которая заканчивается... Э, Лето, лето, вот эта неделя, переходный период от лета календарного к осени, и, соответственно, образом начинается новый месяц, и там фонды, менеджеры всех фондов, они будут, так сказать, adjust в портфолио, будет набор этих стаков mutual fund, допустим, они будут туда-сюда кидать, и мы об этом, естественно, не знаем, кто не, кто не понимает этого, но, тем не менее, это будет отражаться на наших, скажем, инвестициях, если они существуют именно в mutual fund, что, в общем-то, я лично не приемлю, потому что тут очень серьезное, чтобы не говорили экономисты, они хотят, чтобы мы туда инвестировали, почему пользование нашими деньгами приносит, соответственно, дивиденды тем, кто ими пользуется. А, ну, а... Выигрываем мы или проигрываем, ну, сами понимаете, это их не интересует. Вот, значит, что касается такого события, которое было совсем недавно, это было затмение, мы об этом уже говорили, но оно еще будет действовать на движение в валютных рынках, на движение в финансовых рынках. Кто об этом хочет узнать подробнее, еще раз телефон 847-226-9956. Здесь очень много нюансов. Но я еще раз говорю, как практически от этого получать применение. Статистика здорово, замечательно, но как, как бы можно в этом принимать участие и получать точно такие же дивиденды, которые кто-то получает, пользуясь нашим непониманием, незнанием. И тут имеет большое значение вот такой фактор, когда это будет происходить. И они тоже прогнозируемые, более того, лично у меня есть информация, более того, я этим пользуюсь, более того, я получаю бенефиты. И могу это не просто показать, но ну, даже доказать. Ну, повторяю, к сожалению, не в аудиорежиме, а только в видеоформате. И вот через там, пару минут, когда закончится наша передача, я буду в реальном времени это показывать уже для тех, кто будет участвовать в Google Hangout. А далее, значит, мы говорим о чем? Еще раз повторю, технический анализ. Технический анализ не учится в кавычах. Технический анализ – это... Прогнозированы с очень высокой долей вероятностью, если показатели технические уровни в том или иной степени превышены или не пробиты, будем говорить, вниз. По поводу тарифной ставки у нас будет впереди, об этом Джанет Йеллен сказала, о том, что все было здорово и замечательно, но в пятницу будет очень серьезное, еще раз в эту пятницу будет очень серьезное событие экономическое, которая может иметь влияние на буквально все сферы. Это на индексы, это на валютный рынок, это на предвидение тарифной ставки изменения, которые еще, еще один раз повышение тарифной ставки прогнозируются. Это означает о том, что как только она увеличится, увеличится так называемый adjustable, вот это вот привязка к этому индексу моргичный процент, ну, он должен увеличиваться так или иначе и будет прогнозируемый, будет значительно выше, чем он сейчас есть. Поэтому повторяю, пока есть время на перефинансирование, но это вопрос, так сказать, не мой, а тех людей, которые этим вопросом занимаются. Я могу просто, так сказать, дать совет, не участвуя в этом. Кроме этого, создание рабочих мест, то, что называется Non-Farm Payroll, это будет в пятницу. В пятницу же будет опять... Это называется, то есть non-farm payroll, если перевести так, скажем, на русский язык, это создание рабочих мест, но в то же время будет PMI, который был в августе месяце, и который будет дальше прогнозироваться. Это тоже очень важный экономический показатель, и тут очень много нюансов. Но что будет дальше, по сути, не имеет значения. Потому что, ну, повысится, ну, понизится, дальше что будет? Вот дальше что будет? Вот это, скажем, дело технического анализа, в котором, дорогие друзья, можно принимать участие. Я могу сказать, что мы сейчас в очень сложном времени находимся, поскольку сейчас идет очень серьезные дебаты. Сейчас речь идет о том, о том, что продавать вот эти вот долги, которые Соединенные Штаты, как и любая другая страна имеет. Сейчас идет серьезное противостояние президента Дану Трамп с Конгрессом, потому что очень многие, естественно, недовольны политикой, очень многие недовольны тем, что будет где-то надо изыскивать средства, опять же, где и взять этих средств, поскольку в федеральной федеральная резервная система нет денег, а где взять деньги на строительство той самой стены, которая собирается возводить Трамп на границе с Мексикой? Ну, это вопросы мы не освещаем, это не политический а, обзор сегодня, это финансовый, но именно это все связано, другого быть не может. Дорогие друзья, если есть вопросы, то, Саш, у нас есть открытые телефоны, по-моему, да? Если Здесь есть, можно есть. задавать, наверное. Углядело. Я уже. По времени, да? Угу, как мы прощаться? Да. Ну, хорошо, тогда, дорогие друзья, напомню, с вами был Майкл Меликов. Я являюсь президентом и основателем компании DellTig Trading Academy, это биржевая образовательная академия трейдингов, Stock Market. Если есть вопросы по этому поводу, как это обучаться, пожалуйста, звоните. Ну, и до следующего понедельника. Всего доброго, до свидания. До встречи. Так. Ну, я, так сказать, отстрелялся, друзья. А, ну и теперь в свободном полете э, мы можем пообщаться. Ну что, кто-то у нас есть, да? Фондовые валютные рынки ⁇ это полный обман и манипуляция. Это как казино. Вы можете прогнозировать рулетку или покер в казино. Ну, дорогой Андрей Кулбак, Эндрю, вот, если вы работаете на бирже в течение 21 года, как я делаю это, то мы можем с вами подискутировать. Если же нет, смысла нету, Поэтому ваше мнение – это ваше мнение, мы его принимаем. Но отвечать нет смысла, потому что мы с вами не в разной весовой категории. Рулетка – я уже много раз говорил, вы, наверное, новичок у нас э, на нашем канале. Поэтому, если вы хотите послушать, если вы не хотите, то вам надо было бы удалиться и остаться при этом мнении. И в том и в другом варианте нет никаких проблем. Я, правда, могу пояснить. Э, смотрите, э, когда-то вышла такая книга, она называлась «Bringing down the house», или в переводе «разрушить короче, здание». «House» – это дом по-английски. Но в данном случае «House» – это не «house», это не «дом», это «казино». «Казино» называют «house». И всегда есть такое выражение «в казино выигрывает только казино», «house» всегда выигрывает. Но о чем шла речь в этой книге, а потом по ней мы сделали фильм, который был, кстати, в русском прокате. Наверное, вы его видели, это называлось 21, 22. То есть студенты MIT, очень известного колледжа в Бостоне, Массачусетс, они считали карты. Это тогда, это было, скажем так, новое что-то. И это было вполне легально, то есть нельзя никого было обвинить в том, что они там где-то занимаются махинациями в казино. Ну и, соответственно говоря, никто не понимал, как какие-то люди приходят, молодые ребята, они выигрывают каким-то образом. Но, в общем-то, интересно, что очень много лет тому назад, ну, наверное, не знаю, около 50 лет тому назад, я тренировался сам, то есть я брал карты. Ну, тогда было 36 карт у меня. Вот. И я по одной карте, так сказать, открывал. И мне надо было, моя задача, не угадать, а просчитать карту последнюю, которая оставится. Ну, вот тренируясь. Тренируясь, я как-то дошел до такого момента, что я угадывал довольно часто. Не угадывал, а я считал эти карты. Вот таким образом, значит... Таким образом, вот эти ребята, эти студенты, они таким образом просчитывали, они считали карты. И когда до кого-то дошло, а там тоже сидят в казино, ребята умные, они это все разобрались, они не могли официально их как-то там прессовать, они не могли их, естественно, судить, но они их стали выгонять, короче говоря. Более того, они увеличили количество этих колод. Если когда-то можно было там две колоды им просчитать, есть же ребята, которые... Слушайте, я когда-то присутствовал на э, психологические опыты Вольфа Мессинга. Я лично присутствовал, я лично это видел, как он это делает. Это просто невообразимо. Сегодня такие люди есть, естественно. Они всегда были, их мало, но они есть. Вот. Их стали выгонять, короче говоря, этих ребят. Так вот, смотрите, есть структуры определенные, любые структуры. И в этом плане вот этот Эндрю, простите, этот, он прав, потому что это точка зрения, которая, в общем-то, 99%, мы каждый имеем точка зрения, базируется на нашем восприятии и тому, чему нас учили. Моя точка зрения не учили, а зомбировали. Ну, еще раз, это я, скажем так. Так вот, никому не надо чтобы кто-то шел в противовес системе. То есть, если ты идешь против системы, ты борешься против машины. стак маркет это машина, против которой действительно мы сражаемся, но это не казино. Казина это только, как их называют, лохи и так далее. И более такое приятное слово – это любители. Любители всегда будут проигрывать, они не знают, чего они делают. Uh, и поэтому и они, и 99% людей, понятно, проигрывают на маркете на этом, потому что они относятся к этому как к игре. Но я как шахматист, и неплохой, кстати, могу сказать, что для меня лично это шахматная комбинация. Я об этом и говорил. И шахматная комбинация имеет uh, тенденцию, человека, человек, который создает, он должен быть, ну, как минимум, на шаг впереди своего оппонента и если он впереди тогда он выигрывает поэтому выигрывает это слово так применимо вообще-то говоря это работа и очень тяжелая на бирже я к чему сейчас не буду сейчас опять все это дело рассказывать я много рассказывал это просто реплика ответ на эту реплику понимаете то есть она имеет место быть это правильно таких людей большинство очень немногие люди, которые находятся в том числе в этом чате и которые будут находиться в группах, а я сейчас уже перейду конкретно, в группах они будут находиться, эти люди действительно хотят мыслить нестандартно. Вот о чем идет речь. Они не хотят мыслить так, как мыслят большинство людей, которые зомбировали. Вот кто-то сказал лохотрон, почему? Еще раз, ну давайте Подискутируем. Но вот два астролога между собой могут дискутировать. Вы покажите конкретно, как вы это делаете, как можно сказать это правильно, неправильно, это это вот это, так, это, если вы. Понятия не имеет, как можно сказать, я не верю в Бога, если вы никогда действительно не верили. Там, или Бога нет, точнее, если вы в Него никогда не верили. Пример просто. Вот, поэтому давайте мы на это дело не будем останавливаться, да? а, а давайте мы перейдем к конкретным вещам. Я теперь уже буду показывать, так сказать, не себе. А сейчас я попробую. Да, я буду открывать графики. А, друзья, смотрите. У меня, у нас, точнее, сейчас, со Светланой Драган, у нас есть проект. Этот проект уникальный, потому что ну, за 21 год, поверьте мне, я знаком. Я говорю сейчас пока про биржу только. А, но нет таких в природе не существует таких вещей, потому что, ну, опять же, есть силы, которые не позволяют э, это делать. Они не хотят, иначе тогда получается, как бы кто-то будет выигрывать. А задача вот этих вот сил э, нас втянуть туда, прислать нам э, таких этих самых разведчиков, которые нам будут дудеть о том, что это плохо, это неправильно. Только для того, чтобы мы так сказать, не участвовали или, или, или участвовали, но неправильно. Короче говоря. Я использую универсальные законы Вселенной. И кто хочет научиться, всегда научится. Вот это дневной график доллара. Вот это дневной график доллара. Я уже показывал. Вот а Существует... Сейчас не буду объяснять, как и что, да? Я просто буду показывать, поскольку когда придет время, и когда мы будем это показывать конкретно, сейчас я только немного озвучу. Вот, видите, точка. Он пришел к этой точке пошел вниз. Эта линия, вот эта линия, она появилась только после того, как была сделана точка. Высшая точка. О чем идет речь? Этот уровень прогнозируется. И здесь я покупаю. И я это могу доказывать на любом стаке, на любой компании, на любом индексе, раз за разом я это буду показывать. И раз за разом я буду показывать, что я здесь, конечно, проиграть и проигрываю, без сомнения. Но в большей части все-таки буду побеждать. Есть четыре вида трейдеров. Четыре вида. Есть трейдеры, которых называют инвесторами. Им до лампочки, что там идет в течение одного дня, одной недели, одного месяца, они могут держать годами это все. Второй, второй тип инвесторов, их называют позиционные трейдеры. Они держат это, может, год держать, месяц год Следующие называют, их называют свинг-трейдеры. Swing они могут держать этот месяц, неделю там где-то. А, а вот других самые такая группы, к которых я отношусь, их называют дей -трейдеры, трейдеры. В течение дня они держат позицию да, минуты, минуты они держат позицию. Если доллар идет вниз, только что мы смотрели, то евро идет вверх. Вот этот таргет, который здесь стоит, 1,21,8. Какую валюту покупать? Вот и вы ее и покупаете элементарно. Вероятность этого события, ну, знаете сколько? Не поверите, 99%. Но это информация, которую я получаю от астролога, от Светланы Драган, который я тестирую на сегодняшний момент, просто тестирую. Но я принимаю участие, потому что я практически трейдер. Почему? Потому что я в этом разбираюсь, я знаю, как это сделать, как это получить. Вот эти трейды, которые были сделаны: 1, 2, 3, 4, 5. 5 трейдов я совершил. У меня здесь стоит сегодня 312 долларов 50 центов. Так, значит, понятно, да? Значит, золотом, куда мы идем, вверх. Дальше давайте смотреть дальше. Нефть. Посмотрите, вот что происходит с нефтью. Видите? Вот это реальное время нефти. Вот если считать, что нефть идет вниз, и а рубль идет вниз то, ну, наверное, тогда есть какая-то корреляция. Но посмотрите, о чем идет речь. Вот в этом месте, вот в этом месте был пробит этот уровень, видите? Значит, куда идет нефть? К этому уровню. Что произошло дальше? Значит, вот если бы здесь кто-то захотел продать и здесь откупить, sell short называется, то здесь бы взял profit. Разница здесь лежит, могу вам сказать, на одном контракте тысяча 1000 долларов, да? чуть более 1100 долларов на одном контракте. Да? С этой точки к этой точке. Но дело в том, что с этой точки он пошел вверх. Видите, он пошел вверх. И как это делать внутри этого всего? Как только мы опустимся вниз, видите? То есть вот здесь покупается, да, и здесь, вот в этой точке продается. Вот, видите, это то, что я показывал евро-доллар. Видите, куда она идет. Я то есть, показал в пятницу, о том, что мы идем сюда, и мы ровно, ровненько, ровненько пришли к этой точке. Видите, первая стрелочка зеленая, а, линия в смысле. А если мы пробиваем, мы идем к следующей точке 1,26. То есть на long терм, на, на более длинный, мы идем вот сюда. Это у меня было показано, знаете, сколько? Ну, Где-то месяц, полтора тому назад, больше, наверное. Давайте, друзья, посмотрим рубль. Наверное, многих интересует рубль, проживающий в России, да? И сравним то, что сегодня вот есть ли какая-то correlation. Где у меня рубль это найти? Вот он. Ну, смотрите, наверное, наоборот все-таки, да? То есть на сегодняшний день рубль – это не банковские там изменения, это реальные, сколько он стоит по отношению к доллару. Uh, то есть на сегодня он стоит 58 рублей 1 доллар 40 копеек до да, 41 копейка вот на сегодняшний день это uh, так нет проблем я понимаю да, uh, то что вы пишете все понятно это не ошибки окей okay, значит uh, 58 так то есть нефть идет вниз, рубль идет вниз. Ну, казалось бы, должно было быть наоборот, да? Или так это? Я не знаю еще раз. Соотношение для меня это не имеет никакого значения. Я базируюсь всего лишь на графиках, и я могу доказать, как это все происходит. Повторюсь еще раз. Повторюсь еще раз. Вот эти линии и вот эта зона была проведена еще в мае прошлого года, или позапрошлого, я не помню. И до того момента, пока мы не увидим, что один руб, доллар стоит 55 рублей 40 копеек, до того момента сказать, что рубль укрепляется, мы не можем.